Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ильшат Гафуров принял участие в совещании с министром науки и высшего образования Валерием пальковым КФУ и Госкомитет Республики Татарстан по тарифам подписал соглашение о сотрудничестве. Микробиолог КФУ рассказал, как победить коронавирус. В адрес руководства Казанского федерального университета поступило благодарственное письмо – а чрезвычайного полномочного посла Республики Индонезия Вахида Суприяде за плодотворное сотрудничество между странами и сближение народов. КФУ является одним из немногих российских университетов, где ведется преподавание индонезийского языка. Изучение языка осуществляется в Институте международных отношений КФУ по направлению лингвистика. А теперь к другим новостям. 15 июня в режиме онлайн-конференции состоялось совещание ректоров российских вузов с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. В нем принял участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. О том, какие темы обсуждались по видеосвязи, вы узнаете в следующем сюжете. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации продолжает обсуждать с представителями высших учебных заведений новую программу повышения конкурентоспособности вузов. В ее основе принципы интеграции кооперации научных и образовательных организаций, состязательности, конкуренция, открытость. Программа предполагает отбор в две категории – национальные исследовательские университеты и опорные вузы. 15 июня во время онлайн-совещания с министром Валерием Фальковым ректор КФУ Гафу Ильшат Гафуров озвучил свои предложения, касающиеся стратегии развития университетов. Было бы... Вот, может быть целесообразно рассмотреть всего два трека, не деля их на НИО и на опорный, поскольку в опорных тоже два трека, по сути, то, что было озвучено, это университеты, которые являются опорными для отраслей и университеты, которые являются опорными для территорий. Так вот, критерии оценки, они тоже разные. Значит, можно было, ну это лично мое предложение, предоставлять статус НИО тем, кто попадает в первую десятку или первую пятнадцать того или другого трека. Все предложения и вопросы по программе стратегического академического лидерства от Казанского федерального университета будут отправлены в Министерство в письменном виде. Валерий Фальков причеркнул, что ведомство пока только на этапе разработки программы и принимает разные предложения. Камиль Гемоздинов, Леонардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский федеральный университет и Госкомитет Республики Татарстан по тарифам подписали соглашение о развитии взаимовыгодного сотрудничества в области науки и образования. Все подробности далее.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 Ученые Казанского федерального университета совместно с компанией Цереврум создали методику, позволяющую обучить сотрудников ведению рабочих переговоров. С ее помощью у человека есть возможность оказаться в обстановке, когда нужно общаться с клиентами, выходить из различного рода ситуаций и учиться вести переговоры. Подробности смотрите далее.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 Эльвира Зорина, Фарид Захитаглы, Универньюс. Коронавирус обрушился на планету и продолжает распространяться. На данный момент все ученые мира пытаются найти способ лечения этой инфекции. Микробиолог Казанского федерального университета рассказал, как возможно вылечить COVID-19. Подробнее в следующем сюжете.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 На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!